Доброго всем, денечка вы с любовью из моего домика в деревне. Мой двор на сегодняшний день в августе украшает очень много алисум, которого я посадила. Вот посмотрите. Это алисум, растет в бочке большой. Алисум снова принцесс. И самый простой, обыкновенный алисум, который 15 сантиметров высотой, однолетник, но изумительно цветет. Он не такой... Благоуханный, скажем так, как алисум сноу принцесс, но очень хорошо украшает двор. Мой рассказ сегодня все-таки я хотела сосредоточить на вегетативном алисуме сноу принцесс, который вот посажен здесь в бочке. У меня есть видео, как мы делали эту бочку для этого алисума, специально для этого алисума. И все меня спрашивают, сколько растений в этом в этой бочке 200 литровой. Здесь всего лишь только одно растение. Но оно настолько разрослось, стало шикарным, большим. Оно прям вот радует меня каждый день, потому что и днем, и вечером идет удивительно благоуханный запах от этого цветочка, одного единственного, который здесь посажен. Смотрится он очень красиво. Прям как невеста, прям такой цветочек замечательный. Это, это растение вегетативно размножается оно э, только черенками. И поэтому у меня сегодня задача такая, собрать черенки с моего растения, которое здесь растет, и начеренковать его на следующий период. Потому что э, наступает уже осень, и именно в этот период времени растение будет еще цвести. До октября месяца оно не боится заморозков, долго, долго, будет, долго будет украшать мой двор еще. И сейчас самое время сделать заготовки черенков и поставить их на укоренение. Зимой, как и у всех вегетативных растений, у них идет период такой спячки. Будет он так медленно-медленно, тихо развиваться этот алису. А по мере того, как он будет расти весной, я уже буду сниму, с него снимать и другие черенки для размножения его. Однолетники, конечно, сами понимаете, они пойдут уже от снега, уберутся. Пока они цветут, все очень красиво. Но я бы хотела сказать так. Друзья мои, есть возможность. Сажайте Алису Сноу Принцесс. Ароматное, красивое, просто волшебное облако. Запах этого цветка очень ароматный. У нас в гостях кот. Дали тут его на определенный период времени нам. Так он, знаете, утром подходит, так обнюхивает этот цветочек с великим удовольствием. Так что, если кошке нравится этот цветок, я надеюсь, что и вам этот цветок вот так выглядят мои понравится. маленькие черенки Алисума Сноу Принцесс. Что я делаю? Ножницы у меня антисептиком обработаны. Желательно, чтобы они были чистенькими. И сейчас каждый вот такой маленький черенок я буду сажать. Грунт у меня обычные буйские удобрения. Ничего особенного тут я не придумала. Он влажный. Надо обработать черенки и посадить их в эти стаканчики. В общем-то ничего сложного здесь нет. Подготовленные черенки я обрабатываю. В общем-то здесь все понятно. Таким образом... Я удаляю серединку завязи цветочков и немножко обрезаю. Вот такой такой черенок замечательный получился. Ну, еще на одном покажу я. Все, в общем-то, не сложно. И середочку я уберу там, где зависть цветочка и чуть-чуть убираю. Листики пообрезаю вот таким образом. Вот посмотрите, какие череночки у меня получились. И сейчас я их обмакну в корневин, в стаканчики. Так, здесь у меня корневин. И так обмакнула в корневин делаю углубление и аккуратно подсаживаю туда черенок таким образом это выглядит ну и следующий также давайте сделаем я покажу как я делаю чтобы было понятно вот так следующий следующий черенок Также заглубляю а, палочка делаю углубление для того чтобы сохранилось у нас основание черенка вот здесь таким образом у меня пристроился черенок Вот посмотрите я начеренковала и поставила в пластиковую коробочку такую черенки и сейчас я сбрызну сверху растворчиком hb101 знаете, такой капля на литр очень хорошо способствует оживлению, укоренению растешек. Особо сейчас я ничего делать не буду. Я просто закрою крышкой и поставлю в теплое местечко для того, чтобы черенки укоренились успешно и быстро. Вот таким образом закрывается крышка. И поставлю я их в тепленькое место. У нас сейчас пока тепло. Скорее всего, я поставлю это в теплицу. Как видите, размножение идет сложно И есть смысл развести это растение. Посадить его, чтобы оно украшало ваш двор, сад. Действительно, это очень красивый цветок. Так что будем ждать укоренения. Ну что ж, друзья мои, на этом я заканчиваю. Мир вашему дому.